Из определения механического движения следует, что говорить о движении или покое тела можно лишь только относительно какого-либо другого тела, тела отсчета. Для описания положения тела, то есть определения его положения в пространстве, необходимо с телом отсчета связать систему координат. Чаще всего используют Декартову систему координат, в которой положение точки в пространстве задается тремя, на плоскости двумя координатами. Поскольку движение происходит во времени, то при описании движения необходимо использовать прибор для измерения времени, часы. Тело отсчета, связанные с ним система координат и часы, составляют систему отсчет.